Чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он требует от других. Никогда нельзя ничего отнимать у человека, если вам нечего предложить ему взамен. Когда никто не слышит, орать вполне естественно. Жизнь – это переменные условия с постоянным результатом,